Всем привет ребята, сегодня я покажу как сделать вот эту штучку в Abbey Creator. Делайте все как на видео и у вас получится. No Надеюсь все понятно и у вас все получилось. Ставьте лайк, если получилось, подпишись, если нравится мой канал и до новых встреч, всем пока.